Уникальная страна для ведения бизнеса. Вот. Если не заниматься ерундой, не лезть в политику, не воровать и а не обманывать своих партнеров, то здесь можно зарабатывать огромные деньги и расти, и делать бизнес очень интересно. Да, конечно, это такая достаточно стрессовая здесь экономика, в смысле среда, то есть какие-то новые законы бывают, <coughs> там, и все очень как бы так, не очень стабильно, но мы к этому привыкли, и это делает, мне кажется, даже в некотором смысле наш бизнес интересней, нежели ходить просто в офис в Нью-Йорке и понимать, что в ближайшие 10 лет ничего не поменяется. Мне очень нравится делать бизнес в России, и я считаю, что искренне, что лучше рынка, чем России нет, несмотря на огромные азиатские возможности, китайские и так далее, так далее. Россия – это очень круто. Но главное – это чтобы тебе нравилось. Мне всегда нравилось то, что я делал. Мне нравилось пиво. Вот. Мне меньше нравилось пельмени, но они нравились моей дочери Дарья вот, и так далее. Мне нравится банкинг, я всегда считал, что иметь кредитную карточку в кармане, особенно в Ленинграде или там в Петербурге в 92-м, году, это очень сексуально, так сказать, круто. Ты доставал карточку, девушки все уже тебя любили. Он должен хотеть, это его главная мотивация, а вторая, он должен уметь а, брать на себя риск. Я знаю кучу хороших людей. Умных и даже, а, которые придумали интересные идеи, и у них есть хорошие бизнесы в голове, но они не умеют рисковать. А без риска бизнеса не бывает. Правда? Сто процентов. Стопроцентный даже... риск должен быть. Mm -hmm. <свят> ну, конечно, лучше подстраховаться, хотя бы, чтобы он был 50-процентный. Но теоретически нужно допускать, что ты потеряешь все. И ты всегда с такой мыслью Я всегда начинал мысль, новые что... дела. Я всегда начинаю новый, Я сейчас банк начал. Уже время быстро летит, уже три года скоро будет. Но когда я инвестировал, это были большие деньги. Это огромный кусок моего, так сказать, состояния, если хотите. То есть там, вот я взял и положил там, 50 миллионов долларов. Взял... И я сразу понимал, что я их могу никогда не вернуть. И сейчас это стоит даже на самом деле меньше. В mm -hmm. связи с кризиса. Поэтому вот в данном моменте я пребываю, так сказать, в минусе, да, в этом. Но в этом-то и отличие предпринимателя от простого человека, что он умеет брать риски, может их брать и с ними жить. Сегодня идет конкуренция не среди идей, новаций, Мы считают, например, там, ну, взять последний мой проект, ТКСБанк, банк что... Там, вот там инновации, там вот идеи, вот модель. Там. Но, на самом деле это полный абсурд. Сегодня конкуренция идет э, в сфере борьбы за кадры, за умы. Когда я выхожу в мой, я вот уже сказал, зал, смотрю, когда сидят, люди, молодые, они хреначат, время 10, они все не ушли, они что-то строят, какие-то mobile application делают, они делают там какие-то. Peer-to-peer, -peer, там ну, и так далее. И они реально это делают. Я понимаю, что вот она, конкуренция сегодня лежит в сфере приобретения лучших кадров, мотивация этих кадров. Не надо забывать про мотивацию денег, говорите как я, как ну я плачу много, я даю части. Например, я 7% банка просто подарил менеджменту, просто сказал, это ваш 2 там, там 10 человек, вот. но тем не менее, но ну, они это получили совершенно бесплатно из моего пакета. Поэтому у меня 61%, могло бы 68%. Вот. Но я понимаю, что это очень важно. Им важно иметь эквити, так сказать, skin in the game, как говорится по-английски. Вот. И э, э, очень важно нанимать правильных людей. Вот где сегодня сфера. Я не знаю, насколько это, так сказать, в Украине присутствует, а в России не очень, если честно пока. Что нам очень хорошо. Очень хорошо. Конечно. Да. Они, они людей просто там где-то за скот держат, где-то за тупых, где-то за идиотов. То есть... Я так не понимаю. То есть ты должен много платить, ты должен уважать, ты должен давать им возможность самореализации, ты должен им давать equity, ты должен их мотивировать. И они все решают. Сегодня лучшие люди, потому что ТКС, мы опять же убили всех, повторюсь, почему, и убьем кадрами. Они не могут ничего противопоставить, там, Оллер Хьюз, там, Артем Яманов, ну, там Стасов Близнюк, и Когда я могу сейчас имена называть. У меня 10 Месси, да? Просто играют одновременно. Но понятно, что их Хосе Мауринио тоже. Потому что 10 месяцев без Мауринио это тоже плохо. Они там начнут, так сказать, там неправильно играть. Да? Вот. Ну, в общем и целом, как только предприниматели начнут понимать, что не их гениальные идеи решают, вот, или не их деньги, там, не дай бог, деньги у каждого есть, это все ерунда а решают и люди, которых вы наймете. Коммуникация – это очень важно, да, то есть апелляция. Что такое, по сути, бренд? Это, это некая, некий атрибут, который, а, я по-научному заговорю, который несет, несет некую гарантию качества, да, или гарантию, гарантию наличия этих отличительных, так сказать, особенностей этого продукта. Поэтому бренд – это очень важно, и коммуникация важна. В данном случае мы наши коммуникации всегда постараемся подчеркивать, что мы тоже другие, Угу. Оно другое, и, и, да, все, и все это по-другому, и отлично. Не обязательно, даже не, не я считаю, не обязательно быть лучшим, важно быть другим. Потому что проблема сегодня товаров э, вообще на постиндустриальном пространстве мир, мировом, в мировом масштабе. Того, что слишком много товара производится почему у жириновского 20 процентов потому что он понятен и у него коммуникация принципиально другая он отличается от всех его выбирают не потому что он лучший продукт а потому что он другой. я считаю что работать как раз очень круто то есть я вот например получаю удовольствие от работы мне нравится работать то есть я с большим офис удовольствием идут в офис вот как равно с хорошим удовольствием иду, конечно, после работы домой вечером, но мне нравится, мне вот сам процесс работы очень нравится. Я про себя могу сказать? Я не понимаю, как я не работать буду. Вот как? Да. Вот меня положи сейчас у пальмы, привязать можно. Не, я с удовольствием отдохну две недели, с удовольствием. Погуляю, книги буду читать, только что разве. Книги читать там, айпад какой-нибудь там, посмотрю интернет. Ну, в конце концов, пинаколаду выпью. Нормально, но через две недели я начну ерзать. Вот. А через месяц я убегу оттуда. Я уплыву, бля, вплавь, вплавь из этого острова. Форма очень простая, въебывать, въебывать и въебывать. Ты не можешь заработать денег, если не думаешь о потребителе. Это вот ключевая ситуация. Вот в этом, наверное, Мы думаем секрет. про потребителя, а мы думаем, что же ему не хватает. Сначала я вот думаю, сижу, какие ниши, да, я думаю, так, я себя беру, что же мне не хватает? Ага, пельмени, которые не слипаются, или вкусного пива, или рестораны, где пиво варится, или кредитные карточки, чтобы не в очереди стоять, а не с бабушкой где-то там в Сбербанке, а которые тебе пришлют по почте, как во всех странах мира. И так далее. То есть нужно искать а, какие-то ниши, нужно искать а, какие-то вещи, которые нужны потребителю, да, и, и пытаться удовлетворить его, его пожелания, Зарвался, пожелания, И тогда деньги сами по себе придут. Это вообще не проблема. Люди благодарны, они заплатят. Реклама и маркетинг, она... Служит для того, чтобы человек купил. Для того, чтобы он купил, и он должен отношение какое-то к этому э, бренду или там, продукту получить. Для того, чтобы у него было отношение, он должен запомнить. Для того, чтобы он запомнил, поскольку он бомбардируется, других слов у меня нет, потребителя информации с утра до вечера, он может запоминать только вещи, которые немножко по-другому выглядят, или так, если, если хотите, э, э, шокирующие. Или он может запоминать что-то, то, что ему действительно на уровне подсознания, на инстинктивном уровне, на инстинктах. Секс — это, безусловно, инстинкт. И этот инстинкт, его нужно эксплуатировать для того, чтобы человек запомнил. Самое глупое утверждение, которое я слышал, говорит, твоя реклама провокационна. Так она и должна быть провокационна. Зачем реклама не провокационна? Это абсурд. Реклама должна быть провокационна. И я хочу, чтобы меня провоцировали с утра до вечера, с экрана телевизора, там, с интернета, не знаю, или сидящая напротив девушка, она меня должна провоцировать. Если она меня не провоцирует, мне это неинтересно. Мне иногда вопросы, опять же, мне на блоге задают, и они меня в тупик ставят. вот, а вот так, конкретикой своей, а сколько раз ты стоял на грани? А вот что ты делал не знаю, меньше думать нужно, больше делать. Вот мой ответ. Я не помню и не вспоминаю. Я все время что-то делал, предпринимал, шел вперед, рисковал там, и так далее, и так далее. Я считаю, что не нужно а, теоретизировать, ничего спрашивать, нужно делать. И не, и не помнишь, что ты делал вчера, идти вперед, вперед и вперед. А, не слушайте тех, кто вам говорит, что деньги – это плохо. Деньги – это очень хорошо, деньги – это главный мотиватор. Но в то же время не нужно делать э, культа из э, золотого тельца. Просто нужно понимать, что деньги – это самое важное для вас, э, самый главный мотиватор, но, но в то же время оставаться человеком и пытаться не только зарабатывать деньги ради денег, но потом как-то их применять. Не слушайте, что вам говорят по телевизору. Деньги – это круто. Олег, спасибо тебе за твои бизнес-секреты.